Потом собрав все нежные слова в красивой фразе Открыл глаза и понял, что ты плод моих фантазий Только было поздно, ведь наш союз мне не так необходим Я вернулся снова на партии и всю ночь танцевал один Да у вас на